Для меня это принципиально новое. То есть то, что я попытаюсь сделать в рамках этого курса, это чего раньше я никогда не делал. Почему и как, я думаю, вы почувствуете и поймете. Возможно, что вместе а с многими из вас мы уже многие годы шагаем нога в ногу. Ну, может быть, даже где-то вы меня опережаете. Для многих из нас это станет какой-то новой ступенькой и в жизни, и в личном развитии, и в наших взаимоотношениях в том числе. Несколько слов по поводу этого курса. У нас 8 занятий раз в две недели. На каждом занятии мы будем рассматривать 2, может быть, 3 сутры. Рассматривать так, чтобы понять их суть. Тут же попробуем их практиковать. Если нужны будут какие-то вспомогательные упражнения, или дополнительное упражнение, чтобы как-то лучше понять. Или где-то выделить практический аспект. То мы будем это делать. На сегодняшний день у вас было задание прочитать первую главу книги Тайн, Где уша дает свои комментарии Вигиана Бхарава Тантри. Сразу скажу, я привык называть Вигиана, ну так вот уже много лет. Сейчас в основном говорят Виджняна, вы меня простите, иногда я буду так говорить, иногда буду так. С этим индийским языком всегда проблемы. Mm -hmm. На самом деле, наверняка вы все это уже знаете. Если вы читали первую главу, Вигьяна Абхайрава Тантра содержит 112 сутр. Конечно, мы рассмотрим не все, мы рассмотрим, если все будет, как я запланировал, 21 сутру. И я выбрал их по принципу того, что я это делал, у меня это получалось, и по принципу, что я смогу это объяснить вам. Потому что есть замечательные вещи, которые я понимаю, что я не смогу объяснить. Вот как мне кажется, вот эти 21 сутра – это то, что я как-то внутренне ощущаю моральное право, и что как-то я смогу это донести. И здесь вы находитесь в роли каждой из вас, в роли ученика. То есть это не зритель, это не клиент, не участник тренинга. Понимаете? Попробуйте сразу же понять свою роль ученика. Потому что если вы не будете в позиции ученика, то вы не получите, собственно говоря, главного. В большинстве случаев какие-то групповые встречи несут в себе элементы шоу, развлечения, ну, то есть ведущий должен быть артистом. Вот я постараюсь быть минимальным артистом, если смогу, меня что же тоже несет. Вот. И вы столкнетесь наверняка с серьезными трудностями в рамках этого курса, потому что это другой режим функционирования и вам придется привыкать и ко мне и к этому режиму. Каков смысл этого курса? Для чего я его провожу? Не для того, чтобы вы все просветлились. Если это произойдет, я не против. Но себе я это не припишу. Это, знаете, такой нечаянный побочный эффект. Всякое бывает. Я не исключаю. Вот. Но моя цель прямая, которую я перед собой ставлю и в соответствии с этой целью я и выстроил этот курс, это помочь вам расширить свое сознание. За счет того, чтобы стать ближе к реальности, а значит и самим стать более реальными. Если вы почувствуете некий такой апгрейд и у каждого он будет свой, ну, значит задача курса для вас реализована. Ну, если для большинства из вас она будет реализована, то и для меня она будет реализована.